Пожалуй, лучшее место в городе Днепр, где вы сможете в полной мере почувствовать уют и комфорт. Фирменный шоу-рум от компании «Барский». Это всегда новинки из мира дизайнерских решений для дома и офиса. Непринужденная атмосфера. Мы рады абсолютно каждому клиенту и готовы помочь вам открыть новый мир технологичных умных новинок. Широкий ассортимент кресел, столов, рабочих станций и дизайнерских модульных концептов, созданных креативными инженерами компании «Барский» для комфортной и здоровой работы. Гейм-зона, офисная зона, возможность протестировать абсолютно любой продукт и получить исчерпывающую информацию по нему. Приходите к нам, и мы откроем для вас богатый мир, полный ярких эмоций.